Пан Вальдемар, какие у вас ожидания от э, этой стадии Лиги Европы, и какие у вас ожидания от э, соперника? Uh, какие ожидания от э, Динамо Минск и от э, Лиги Европы у панства? До кого питания? До uh, главного тренера. День добрый, пан Испутново. Так как в этом году система Лиги Европы немного претерпела свои изменения, но такой выпал жребий, нам достался достаточно серьезный соперник еще и на чужом поле, но и мы знаем себе цену и готовы, готовы участвовать, готовы сражаться, дабы выйти в следующий этап Лиги Европы. Еще вопрос главному тренеру. В прошлом году э, «Пяст» встречался с, в Лиге чемпионов квалификации с БТ, но э, состав «Пяста» претерпел э, довольно большие изменения, как минимум четыре игрока основного состава покинула команду. Э, как вы считаете, стал ли «Пяст» в этом году сильнее, чем Пиаст, э, образца прошлогоднего? Да, в прошлом году э, нас, мы участвовали в играх, но это был совершенно другой э, турнир. Но это не значит, что в этом году мы стали слабее либо сильнее. На данном этапе э, футболисты Пяста достаточно э, квалифицированы для решения вопросов, связанных с нынешним, нынешним чемпионатом, нынешней, нынешней Лигой Европы. И вопрос к капитану команды насчет игроцких ожиданий, ожиданий команды от соперника и от завтрашнего матча. Я не знаю, как будет в этом, в этом году, в этом матче, в завтрашнем, точно не хотелось бы повторения от прошлого года, когда мы не смогли пройти ни в Лигу чемпионов, ни в Лигу Европы в этом году, мы настроены участвовать, не просто участвовать, а победить и пройти дальше следующую стадию. Добрый день. Вопрос для главного тренера. Какая ситуация сейчас травмирована в команде, все ли здоровы, все ли хорошо? Практически, наверное, практически все, все готовы и играть, и все находятся в, в более-менее нормальной, в, нормальной в, форме и все готовы, в, в, форме, и, готовы завтра выходить. Два ваших игрока два года назад играли против Минского Динамо, это Гук и Вида. Вы вели какую-то беседу насчет этого с ними? Тренер разговаривал с этими двумя игроками, они какие-то вещи ему рассказали, но основное то, что есть, они покажут на поле и в принципе в матче. Также для главного тренера, Жир и Сверчок, это ваши главные трансферы этим летом. Оба они выходили на замену в эту субботу. Как оцените их общую физическую подготовку? Эти два футболиста не так давно присоединились к нам, однако сейчас они находятся в достаточно хорошей форме. Мы потихоньку вводим их в состав, и они станут усилением. Единственный вопрос, который есть сейчас, в отличие от Белорусской лиги, наш чемпионат еще не проводится, поэтому... Кондиции у всех э, футболистов примерно на одном уровне, однако э, это не должно повлиять на э, игру в целом, и мы должны показать хороший результат в следующем, в завтрашнем матче. И последний вопрос для игрока. Вы не играли в субботу и не были даже на скамейке запасных. Если не секрет, то почему? Не, не не в, э, не Это играли, не секрет. Не можем, э, в э, субботу э, меня просто не было складу, в составе, но сегодня я здесь и завтра готов э, 100 играть здоровые <связь> и готовы на э, и а, Вопрос к тренеру команды. В субботу прошел первый тур экстра в котором вы уступили в Шленску. А, был ли этот матч сыгран с а, прицелом на завтрашний матч Лиги Европы? Nie, do tego meczu przystąpiliśmy bardzo uh, нет, мы хотели, mecz выиграть, uh, матч по в субботу мы проиграли из-за того, что пропустили в самом начале. А, сами не смогли забить и, и к сожалению, и, проиграли. Но этот матч не, не, не является подготовкой либо репетицией к завтрашнему матчу Лиги Европы. Потому как это абсолютно два разных турнира, экстраклассы – это одно, Лига Европы – совсем другое. И последний вопрос к тренеру. Как вы считаете, то что вот чемпионат Польши, в чемпионате Польши был сыгран только первый тур, а чемпионат Беларуси сейчас находится в самом разгаре, не дает ли это какое-то преимущество домашней команде в плане физической подготовки и кондиций? Да, есть определенный, определенная фора у «Динамо», однако то, что мы сыграли всего лишь один тур, не означает, что мы не тренировались, не, не было спаррингов. Мы также готовы, и только завтрашний матч покажет, какой результат у нашей команды будет и на каком этапе развития мы находимся.